Так, ты сниди, нахуй сдохни. По нашему мнению, быдло были воплощением Америки, а Америка? <тас> <тас <syrup> <тас> да нахуй Америку! нахуй я панком стал. Бэху. Это безумный, ебанутый мир. А мы просто всего лишь плывем по течению И ждем кого-то, кто может ходить по воде И я могу сказать Пошли вы нахуй Нахуй Нахуй Нахуй Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Будь свободен всегда, милый Будь свободен всегда, милый Будь свободен всегда, милый, милый, милый, милый, милый, милый, милый, милый. Я ненавижу докторов, мужик Ненавижу их всех Мы просто спрятались за тем потерянным чувством секса, наркотиков и рок-н-ролла. Полиция. Ну что за грязная кучка мелких фашистов? Штатом управляют мормоны. Я боюсь, это штат тварей. В стране потерянных душ, сдается тяжело. Вот подобен пожару! Нахуй! Ты, сука, где мои наркотики? Тут хочется, твою мать. Заткнись, а. Ничего, ничего. Завяжем, все придет в норму. Нахуй! Зачем ты так говоришь? Какая боль. Ничего у меня не получится. Thank <laughs> you.